Для казанских студентов «Формула жизни» заключается в словах dancehall, hip-hop, all styles, beatbox, рэп и много других непонятных для меня слов, потому что я не умею ни танцевать, ни читать рэп, ни beatbox, поэтому ваша задача сегодня вместе со мной научиться этим направлением на фестивале «Формула жизни». Поехали! Уже задолго до начала фестиваля альтернативного творчества участники собрались в концерт холли «Эрмитаж», размяться перед выступлениями и присмотреться к соперникам. Сегодня здесь будут наверняка самые активные участники вообще молодежной жизни Казани. И надеюсь, что они покажут реально класс, реально покажут свой Давай попробуем сейчас прямо вот здесь, вот, прямо на камеру, чтобы ты меня научил пару так, давай, на давай. маленьких трюков. Давай. А знаешь, наверняка, букву русского алфавита C. Вот. Давай, начинаем. <смех> О, <смех> держи, получается. А, получается П, Х. Да. Эло, эло. Эло, эло, е, здесь универ, Смотри. На жизни, на фестиваль фестиваль формулы жизни проводится студентами. Куниту уже в седьмой раз. Масштабные события с каждым годом увеличиваются. Судить любители уличной культуры приезжают и московские танцоры и рэперы. Ор -орг. Орг. Орг. Так вот, скажи, пожалуйста, Лена, а какова формула жизни все-таки? Химический вуз, то есть это организует Казанский национальный Совет технологический университет, и, наверное, она у нас такая создает из химических элементов, чтобы потом воссоединиться и сделать какое-то вещество. Но какое именно, мы скажем, наверное, чуть попозже. Хип-хоперы, рэперы и битбоксеры – это такая своеобразная химия такая. Наверное, да, потому что в любом случае любое творчество – это всегда связано с химией внутри, которая реакция, которая внутри ребят, которые выступают, которые выходят на сцену. На сцену ребята выходили не просто показать готовые номера и заранее отрепетированные выступления, а сразиться друг с другом в жарких батлах. Ограничений по импровизации не было, но кто-то заранее выбрал для себя тему. Что ты будешь исполнять сейчас, буквально через пять минут? А, я буду исполнять трек «Горизонт», а, это о, о, нашем, о нашей жизни. У, у Ильяса все треки со смыслом жизни, а давайте, например, вот буквально, например, я там иду и еще там... Мне говорили, может не стоит, мол, рэп тебя никогда не прокормит. Я всем таким отвечаю на ушко, рэп это душа, а не кормушка. Батлы прошли в самых разных направлениях уличной культуры. Если в музыкальном это рэп и битбокс, то танцевальное направление включает в себя еще целое множество разных стилей. Хип-хоп, дэнс хол парти, вок, брейк. Что туда еще можно войти? Дэнс-холл, э, Просто их куча. Слушай, а ты получается дэнс-хоп? Да, конечно. Тип пристайл. У танцоров, которые пристали, обычно движение все время на ходу и туда. Вот ты, допустим, ходишь по дому, убираешься в душе, там ты танцуешь все время везде всегда. Обязательно. Там, если музыка идет, то все само начинает. Именно. Ага, все, ага, вот так вот. Вот здесь прям вот музыка. Ну, Побывав на фестивале, можно насытиться духом улицы и альтернативного творчества. Даже я, кажется, получила базовые навыки. Кто знает, может, вы увидите меня в батлах «Формулы жизни» в следующем году. Универ, смотри, мы делаем от души, делаем так, с нами не шути. Да, Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ -Ньюз.